Здравствуйте, дорогие Скорпионы по Солнцу и Скорпионы по восходящему знаку. Добро пожаловать на астрологический прогноз на август месяц. Дорогие Скорпионы, в этом месяце могут превалировать темы, связанные с вашей работой и карьерой. Юпитер еще в прошлом месяце вошел в знак Льва. В настоящее время Солнце находится во Льве. 1 августа Меркурий также перейдет в знак Льва. Вслед за этим, 12 августа Венера тоже перейдет в знак Льва. Эти положения планет в знаке Льва указывают на то, что оживятся темы, касающиеся вашей карьеры. Возможны благоприятные изменения в этой сфере. Вы можете блеснуть на работе, привлечь внимание к себе на службе, получить шансы для продвижения, в особенности 18 августа при соединении Венеры с Юпитером – это самый счастливый день месяца. Можете использовать его для предпринятия важных шагов. Вы можете встретить удачу. Возможны плодотворные изменения, связанные с условием работы или товарищами по работе, дорогие скорпионы. 10 августа произойдет полнолуние Водолея. Полнолуние в Водолее привлекает внимание к темам, связанным с вашим домом, местом жительства, семьей и родителями. Полнолуние образует квадрат с Сатурном. Возможно, что вам придется столкнуться с вопросами принятия ответственности или с обязанностями, которыми вы пренебрегали. Во время полнолуния вы можете почувствовать обеспокоенность и скованность. Будет возможно возникновение проблем с авторитетными лицами, с родителями или проблем со здоровьем у родителей. На повестку дня могут стать вопросы, связанные с местом, где вы живете. Полнолуние обычно приносят результаты от ранее начатых дел. Могут проясниться некоторые дела, в связи с которыми имелась нерешительность. Дела, которым нужно завершиться, в полнолуние могут полностью подойти к концу, дорогие скорпионы. 15 августа Меркурий перейдет в знак Девы. С переходом Меркурия в Деву, дорогие скорпионы, энергии начнут перемещаться в сторону социальной жизни. В особенности 23 августа с переходом Солнца в знак Девы вы можете расходовать больше энергии в сферах социальной жизни, дружбы и коллективных мероприятий. Темы, связанные с детьми, их образованием, путешествиями, также могут стать на повестку дня, дорогие скорпионы. Вместе с новолунием в Деве 25 августа в этих же сферах Будут включаться новые энергии для совершения новых шагов. Дорогие скорпионы, таковы общие влияния месяца. Смотрите также прогнозы для вашего восходящего знака. Но ряду с этим обязательно следите в течение месяца за нашими видеороликами детальных прогнозов на неделю и на день. Всего доброго!